итак друзья готовим сейчас следующий будем готовить расклад для мужчины рыбы рак скорпион и женщины которая относится к огненной стихии это овен стрелец такая рыжеволосая бестия. считается что она такая предприимчивая очень активная овен стрелец львица очень предприимчивая активная веселая очень такая хорошая яркая деловая очень хорошая любовница. Такая уверенная в себе женщина. Ну, кто себя относит к таким, но не относится по зодиаку, тоже может смотреть. Так, смотрим. Самая первая позиция на любовь. Что самое лучшее чувствует он к вам. Так, ну здесь у нас выпал. Ну, сейчас я расскажу, что тут выпало. То, что у нас выпало второе. Сейчас тоже выложу. Это ближайшее будущее, это позиция серьезно настроена, насколько он серьезно настроен. Это видит ли он вас с женой. Это отрицательная. И позиция измены. Это судьбоносная веточка. Это его отношение к семье, к браку к семье, в принципе, и совместное будущее. Ну, тут у вас, конечно, ситуация интересная, вышла, необычная. Но ну, давайте. В общем-то, выпало, что вас любит мужчина, но совсем не тот, которого вы загадывали, не этот, а этот. Мужчина относится к воздушной стихии, весы близнецы, или же водолей, или же просто человек, который ну, занят, имеет такой практический, прагматичный склад ума, Занят в какой-то профессии, где нужно работать с металлом, с интернетом, ходить с чемоданчиком, с документиками, официальные инстанции. Причем этот мужчина, он вас, вас мечтает, но совершенно не понимает, как вам можно подступиться. Вообще, причем от слова совсем. Он не видит никаких путей. Никаких путей к вам подхода. Ближайшая будущая система, о которой вы спрашиваете. Здесь есть желание вас завоевать. Причем это может быть даже при помощи подарков. Купить вас и ввести в состояние зависимости. Мне это уже не очень нравится. Всюду, где я вижу позицию повешенную, это всегда связано с какой-то жертвой. Насколько он к вам серьезно относится? Давайте посмотрим. У меня сейчас здесь идет шестерка кубков. Ну, ладно, не буду все назвать, просто скажу о том, что вы для него дороги. У него к вам есть некие такие глубокие эмоциональные чувства. Но сейчас или что-то у вас замерло во взаимоотношениях, нет развития, или же человек попросту куда-то делся, куда-то исчез. В общем-то, занял позицию ничего не делания. Отдых, перерыв. В самом лучшем варианте это... Все идет своим чередом, очеред а у вас очень благоприятный, тихий и спокойный, без каких-либо катаклизмов. Видит ли он у вас позиции жены? Ну, влюбленные обычно мало показывают на жену, в том числе и солнце. Это просто, как правило, сочетание говорит о желанном союзе, о союзе, в котором комфортно, в котором нравится находиться. Когда хочется встречаться с человеком. Приезжать к нему, обнимать его, целовать, проводить с ним приятное время. Когда этот человек, это самое лучшее, что есть в твоей жизни. Это солнышко, это твое счастье, твоя любовь. Но пока, пока, пока это сочетание не говорит о браке. Просто о желании воссоединения, быть вместе. Негатив ситуации. но ну, Здесь может быть такое. Может быть жена по императрице, либо же расстояние с этой женой, причем достаточно неплохие с ней взаимоотношения, и знаете человек как-то так немножко, ну не немножко, а прилично настроен сам на себя, на свое личное удовольствие. То есть он когда хочет общается с женой, то есть обращается лицом к жене, когда не хочет, он обращается лицом в другую сторону. Но здесь есть влияние женщины, даже если это не жена, это может быть мать, но влияние достаточно сильной властной женщины на этого человека. По поводу того, зачем он вам встретился, для чего, с какой целью. Для того, чтобы вы что-то переосознали, через сильнейшую трансформацию, через боль, через эти иглы, вы должны были найти себя, Прийти к гармонии, примириться с собой и закончить какой-то круг. Скорее всего, это, ну, судя по всему, это кармический круг, закончить какие-то свои дела судьбоносные. По поводу его отношения к семье. Ну, он у вас выпал в позиции семья. Поэтому это человек семейный. В основном, в большинстве случаев, это будет человек, который находится в семье или имеет перед кем-либо семейные обязательства, то есть связанные с ответственностью, взаимной ответственностью. У него есть интерес немножечко позаглядывать по сторонам, но все же он бы хотел как-то продвинуться, воплотиться именно, воплотить свои намерения и будучи именно в семье. Ваше дальнейшее будущее здесь возможно предложение. Предложение, кстати, может быть даже предложение руки и сердца. Ну или еще какое-то предложение связано с официальной инстанцией. Но по отшельнику идет отказ. Скорее всего, этот отказ будет с вашей стороны. Давайте уточним, с чем будет связан этот отказ. С Луной. Обман. Обман или, знаете, ситуация, которая долгое время никуда не двигалась. Может быть, ждали-ждали и надоело ждать. Решили, что вам это не нужно. Примерно так.